Надо начинать работать. У -у -у. Спасибо. А, добрый день, уважаемые коллеги. Начну с информации, которая всем известна. Восстановление губернатора, подписанного 13 числа, в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии и представление устремначивания член Аркевичек Николаевича. К сожалению, сегодня положительные причины заседания присутствует не смог, поскольку готовится к командировке. Субтитры сделал DimaTorzok Члены избирательной комиссии муниципального образования муниципального округа Кирви, право решающего голоса КАБУ Валерия Николаевича, который будет председателем избирательной комиссии муниципального образования. 16 мая комиссия поступила поступило в представление председателей СИП-05 Рапа Спешиловой. Предложение на должность председателя а, предложить члена избирательной комиссии права решающего голоса, назначенного от, от, от представления политической партии Единая Россия состав комиссии 21 апреля. Это Королева Ирина Владимировна. Вчера состоялось заседание рабочего группы взаимодействия избирательной комиссии. Ирина Владимировна Десустова. Кандидатуру всесторонней обсудили все вопросы необходимые задания. Поддерживаем данную кандидатуру. Поэтому предлагаю рекомендовать муниципальному совету мероского муниципального образования муниципальному рекламу председателям Королеву Ирину Владимировну. Коллеги, есть ли ко мне вопросы? Нет. Нет. Тогда ставлю данную то кандидатуру и проект управления до голосования. Прошу голосовать. Кто за? Против поддержали семьи на глазах. Вот, спасибо большое. Второй вопрос, коллеги, вытекает у нас, образно говоря, тех пошуков, которые мы регулярно рассматриваем, связанных с формированием набирательной комиссии интеграции муниципальных образований Санкт-Петербурга. У нас с вами была сформирована. В 2008 году и функционирует до настоящего времени рабочая группа по взаимодействию избирательной комиссии муниципальных образований в Санкт-Петербурге, основной задачей которой является предварительное рассмотрение предложений для назначения состав и рекомендации председателя избирательной комиссии муниципальных образований и подготовка соответствующих проектов решения и предложений для рассмотрения заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии. А в связи с тем, что у нас произошли с вами кадровые изменения и в. В составе Санкт-Петербургской избирательной комиссии и в составе аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии предлагается в новой редакции утвердить состав рабочей группы. Соответственно, в рабочую группу возглавляю я в статусе заместителя председателя входят туда члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии и работники аппарата, а также секретарю рабочей группы предлагается определить цветковую ревноточность Утвердить. Утвердить. Коллеги, ставлю вопрос на голосование. Кто за? Против, поддержали, единогласно. Спасибо большое. Да, Александровна, два ваших вопроса должна тоже...... коллеги, на основании федерального законодательства, на основании центральной избирательной комиссии, нами участвовали в связи с решением избирательной комиссии 12 16 предложение санкт-ферму с предпринимательной комиссией не должно быть исключением резервов состава Чудковой комиссии. Поэтому предусматриваемся исключением резервов состава Чудковой комиссии 147 лиц. 63 на основании личных письменных заявлений за чеки состава Чудковой комиссий. 1 в связи со смертью, 16 в связи с назначением состава Чудковой комиссии, 67 на основании решения регионального отделения критических партий «Производительная России в городе Центр Петербурга, из 28 таких кандидатур и решение соответственности регионального отделения Российской Федерации. решение, зачиталось. Соответственно, включительно резерва лиц согласно приложению постоянно постановлению. Направить стихи 1, 12, 16, 15, 23, 30. Прошу голосовать. Кто за? Против, поддержали, что не на Спасибо. Так, уважаемые коллеги соответствии федеральным законом о основной гарантии, а также с порядком формирования резервого состава, а также с решением избирательных э, комиссий о структуре резерва состава участковых комиссий и соответствия с решением премия избирательных комиссий. Э, 28 апреля 2016 года комиссия была принято постановление о сборе предложения дополнительного зачисления резервого состава участковых комиссий. Про принятие предложений закончился. И в связи с принятием территориальных избирательной комиссии номер 19 решения о предложении кандидатур на зачисление предъявлен состава участковой комиссии, а их 812, предлагается на зачисление 812 кандидатов 818 кандидатуров. В связи с формированием участковой комиссии избирательных участков 2016-2019 подведанство территориальной избирательной комиссии номер 20 проектом предусматривается. работавших в участковых комиссиях избирательных участков и вынужденных из них на основании личного заявления. Проектом предусматривается зачисление 34 кандидатуры В резерв состава участковых комиссий на подвергинстве территории территориальной избирательной комиссии 23. На основании решения регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в городе Санкт-Петербурге обводов и релиз, резерв состава участковых комиссий. И предоставление кандидатур за замен, за замен отозванных предусматривается зачисление 19 кандидатур резерв состав участков избирательных комиссий на подведомственной территории 12. 9 кандидатур на подведомственной территории территориальной избирательной комиссии 19. А также на основании решения Санкт-Петербургского регионального отделения террасийской политической партии России обозрев зачитываем резерв состав участковых комиссий и предоставление кандидатур за замен от Вчисление 39 кандидатур состава участковых комиссий Санкт-Петербурга а территориальной избирательной комиссии 20. Вот таким образом, Спасибо. Есть ли вопросы, к есть, ли вопросы? У меня есть вопрос да. Да. Вот, предыдущее решение. Não ouvindo? Продержался, Ирина Ты говоришь, пожалуйста, пожалуйста, а Да, мы приняли за основу проект. Ну, сначала примерного, а теперь мы его назвали полым. Поэтому где у меня наш председатель, и да. версия, Ирина. И сегодня предлагаю с вашим вниманием проект с поправками, которые несли, как многие председатели территориальных избирательных комиссий, члены нашей комиссии, Олег Олегович Цепа, наш руководитель юридического управления. Ну и основную нашу поправок представила Ольга Леонидовна Попровская. И в целом, хочу сказать, что мы нашли общий язык и пришли к консенсусу насчет текста этого проекта. Ну, Какие там новеллы я рассказывал в прошлом заседании, сегодня повторяться не буду. Но хочу сразу сказать, что здесь есть несколько правокедакторского характера. Это пункт 6.3.1. Вместо слова «отложить» вместо слова «отклонить» я написал «отложить», да, и получилось масло нас. «Странички не расставить». И Нина Владимировна подошла и сказала, что исключить слово лично... ответственность. ответственность да, председатель, да, То есть ответственность председатель есть, но не личная. Ну, Неважно. Вот такие замечательные слова. Вот то перед все началом... Все Значит, еще раз. 631 отложить отклонить. Личная ответственность слово личная... А да, исключительные ли разы страниц поставить да. да, Коллеги, спасибо. Вот у нас здесь находится о том, что информируют избирателей через сеть интернет. Мы здесь нигде не указываем ни адрес сети интернет, то есть им За типовой там есть место. Каждого тебя сайт 3.10 основания да. для обращения в суд, там эти да, да. ли они исчерпывающими эти основания? Поскольку у нас в федеральном законе нет, я хотел бы узнать, откуда вот такие сведения и имели ли мы право делать эти ограничения. Дело в том, что федеральный закон предусматривает, прямо предусматривает возможность обращения в суд, да, в а да. да, исключение членов комиссии да. состава комиссии. Да, есть... да. Вопрос, если закон не определяет что, как не злостного, а систематического, ну, да. Вопрос, да. тогда что считать систематически неисполнением своих обязанностей как раз компетенции комиссии То есть это исчерпывающий перечень. Потому что в регламенте ЦИКа даже нету вот таких критерий. Там просто... Значит, еще дальше, что женщина для обращения в суд не может Нет, может быть, нет. если правовой ловкость, если правовой ловкость, если смотрели, а, обращение в суд, будет по регламенту иные основания для обращения в суд за систематическое может быть или, ну, собственно, регламент, например, пять раз. Да, я, счит я... Да. считаю. И... Учеркнулись. А все, все, я просто, я получил ответ на свой вопрос. <плотные> да, да, да. да. Спасибо огромное за вопросы, в комментарии. Еще еще еще и вопросы у меня не членам да. комиссии не докладчиков Кларисе Владимировне, как представителю, председателю КСП и сообществу наших 35 Вы полагаете, такой документ актуальный, и он вам поможет в дальнейшей работе или такой? Идемообразие. Да, я полагаю, что идемообразие данного документа, значит, у этого документа необходимо учитывать, принять эту работу. Спасибо. Важный момент, который я забыл о принципиальном первоначальном проекте, который мы рассмотрели в прошлый раз был э, установлен разрешительный порядок ведения фото, аудио и видеосъемки. Здесь уведомительный. Угу. Это важный, важный вопрос. Важный Я тебя... Спасибо. Я да. Спасибо это за прокладку. Да, спасибо огромное. Коллеги, обращаю ваше внимание, что на исключение стоит, а, у, мы устанавливаем срок тиков для принятия данного проекта установления до 23 мая. Мы тем самым а, надеемся дал листок. Мы надеемся тем самым обеспечить проведение максимального заседания уже в соответствии с новым регламентом, ну, потому что ближайшие заседания уже состоялись, проходили на основании нового регламента. Да. Да. Ну, да. Я просто хочу задуматься с точки зрения. Во-первых, мы считаем, что, конечно, такой полный регламент – это существенный шаг вперед а, в направлении в условия существования членов избирательных комиссий, если не с самыми разными обстоятельствами. Да, нужно дисциплинировать членов избирательных комиссий, нужно, чтобы они участвовали в заседаниях, тем более в период выбора. Вот мне, кажется, большие сомнения, потому что Я позволю высказать свое мнение. Я просто очень надеюсь, что данная группа будет соседей приоритетный характер. И, да, такая, да, и применять нам ее придется. Спасибо огромное за оценку работы. Я думаю, что это начало нашего пути именно работы в таком стиле, во-первых. А во-вторых, да, ставим вопрос о голосовании. Спасибо, коллеги. С редакционными правками, внесенными в ходе обсуждения, ставим вопрос о голосовании. Кто за? Против, воздержались себя согласно. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, поиска сняла сегодня в Чепан. есть ли какие-то объявления? Так, да, коллеги, Раз, мы уже не на этой неделе. Время и место уточним. Даже место? Да. Время уточним да, точно. и <связь> время уточним. Спасибо огромное коллеги. Единственное, хотела напомнить, что завтра у нас состоится видеоконференция СЦИК. Будем в режиме учебы есть соседние массовые а фонды, которые будут обучать работу в рамках придуманных Поэтому приглашаем, у кого есть в пожалуйста, полном Четверг? полном полном полном полном полном полном полном полном полном полном полном полном полном полном